Асадар и темный тамплиер Зератул выжили в битвах с Керриган, но их армии понесли колоссальные потери. Королева Клинков продолжил охоту на тех протасов, что остались среди тлеющих пустошей Чара. А в это время разросшийся рой зергов совершил пространственно-временное перемещение, приступил к завоеванию Айура, родной планеты протасов. Вторжение на Айур. Ну что, это видимо одна из последних миссий. Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, а также всех любителей Старкрафта, приветствую. С вами Веном, мы продолжаем прохождение Старкрафт ремастера. В общем, если кто не видел предыдущий стрим, то здесь говорится о том, что типа мы сейчас уже делаем последний, вторж... ну, последний этап вторжения на Айур. Типа все, протасы будут уничтожены, короче, и все зашибись. Нам надо... Что сделать? Давайте посмотрим цель задания. Доставить рабочего к скоплению кайдариновых кристаллов. Потом, по-моему, следующее задание будет заключаться в том, чтобы доставить этот кристалл в храм. В храм протосов. Ну и там типа этот кристалл сделает Армагеддон, и, короче, никого не останется в живых. Это если кратко, очень кратко. Так, я сейчас уберу. У меня есть специальная программа, чтобы... Пожелтел экран, дабы, не, это, как сказать, не уставали глаза ночью. Я ее сейчас отключу, а то у меня все желтое получается. Ну все, возвращаемся. Фу Так, надо снова привыкать к игре, потому что я долго в нее не играл. Ну, с последнего стрима, то есть три дня назад. В принципе, все здесь стандартно довольно-таки. Да, развиваем наших зерглингов. Плюс развиваем базу, увеличиваем рабочих. Очень много кристаллов. Вначале это, конечно, неплохой буст. Можно сразу же построить второй инкубатор. Плюс можно было бы сейчас сразу построить парочку зданий других, которые мне на развитие понадобятся. Например, пещеру гидролисков. Хотел бы я сегодня закончить компанию за зергов, но посмотрим, как получится. Я не знаю. Возможно, она затянется, эта компания. То есть, я рассчитываю, что у меня есть час на игру. Посмотрим, как дальше пойдет. Так, пещера гидролисков готова. Давайте-ка развивать перемещение гидры. Плюс можно было бы, в принципе, поставить сразу же виспеновый гайзер. А минералов уже стало сильно мало. Вот так вот, быстро они кончились, я даже не успел сказать газ, уже как у меня кончились минералы. Ничего, мы, в принципе, я думаю, быстро сейчас разовьемся. Так, еще бы развить панцирь. Как я буду воевать в этой миссии, я пока не знаю, конечно же, поэтому надо бы, конечно, разведку осуществить хоть какую-то. Давайте пока пошлю я а одну собачку, посмотрим, где она встретит сопротивление и против кого вообще. Потому что в прошлой миссии я играл от муты, это очень была неплохая тактика, потому что у противника почти что не было а, антивоздуха. То есть он не мог меня законтролить, и я его просто уничтожал своими войсками. Так, ну, видим, там у него на самом деле ничего интересного. Потому что одна фотонка и один зил ни о чем не говорит. Поэтому надо воздух мне, надо опять муту нанимать. Так, пока что газок добывайте. Газок, газок, газок. Так, а что нам нужно? Нам нужно логово. Мы развиваемся в логово тогда. Эволюция завершена. Отлично, давайте-ка даль... дальний бой увеличим. Так, можно было бы понанимать гидры немножко. Плюс надо бы оверлордов. Лимит уже сильно близок. Вот меня что еще поразило в том чемпионате, вот, который был до плей-оффа, что НИП, главная надежда некорейского Старкрафта, не прошел в плей-офф. Причем так получилось, что НИП вообще очень жестко лоханулся. Он проиграл 4 игры подряд. То есть он выиграл первую игру против Рога, но потом проигра... проиграл 4 игры подряд, и он просто вылетел с турнира. Представляю, как его это покоробило, представляю, как он расстроился. Ну а что поделаешь, если ты не можешь сосредоточиться на таком большом турнире, на главном годовом турнире, то о каком призовом месте здесь вообще можно говорить? Так что НИП, конечно, сам виноват. Тут не было какого-то, не знаю... Жесткой игре от рогу, например. Там просто так получилось, что первые две, две игры, когда выиграл Нип. Ну там вообще он одну выиграл, потом одну проиграл. Еще одну выиграл, по-моему, такой был. Или нет, он первый проиграл, по-моему, потом две выиграл подряд. Нип выиграл в лейт-гейме. У него лейт-гейм просто великолепный был. Он играет за Протас, если что. Но вот э, в начальной игре он очень, очень-очень уязвим. Это доказал, как рог. Так и доказал другой игрок, который я с ним играю, я уже к сожалению забыл, кто это был. Такие вот дела. Ну что, у нас появилось логово, можем наконец поставить шпиль и нанимать нашу любимую, ну точнее мою, по крайней мере любимую муту. Эволюция завершена. Еще раз улучшаем панцирь. Я хотел, чтобы у меня наземные войска были прям вообще бронированы. Ну, по крайней мере, чтобы они жили долго. Так, всех оверлордов подальше. Газок, наверное, уже достаточно рабочих, да, поэтому... Посылаем, давайте-ка, вас на кристаллы. Хотя даже на кристаллы не стоит, мне надо бы гнездо королев, потому что дальше ультралиски... Ой, ультралиски. Ну, хотя, да, ультралиски будут доступны. Вот гнездо королев нужно как раз для этого... Так, панцирь развиваем, плюс еще давайте-ка дальнюю атаку. Хотя, хотя, вот адреналиновые железы, это очень крутая возможность закинуть противника зерлингами. Ну, пока что я просто жду появления шпиля, дабы можно было сделать хоть какое-то количество муты. Без муты тут тяжеловато будет разведывать. Ну даже не то, что тяжеловато, а получается... Просто очень медленно мои войска будут передвигаться, и к тому же они очень уязвимы. Там без просто одной разведки не получится, придется постоянно воевать. Газка очень мало, так что по-любому здесь должно быть поблизости еще одно месторождение, как газка, так и кристаллов. Можно попробовать пропалить, что поблизости у нас есть все-таки этими... Войсками, Наверняка они смогут все-таки уничтожить противника, который встретит. Так, сверху у нас там фотоночка стоит, видим, что с пилоном. Ну да, тут просто не получится даже пройти моими сухопутными войсками. Вот воздух сможет мне пропалить вражескую армию. Хотя бы примерную. Так. Ага, очень много у него там... Блин... Фотоночек, Так, ладно, не будем дальше уже искушать судьбу. Пускай этот муталист отдыхает. К сожалению, его очень сильно побили. Пока что дальнейшее улучшение поделаем. Вот, две новые муты. Полетайте вот здесь. Посмотрим, есть ли здесь какой-то проем, где можно пролететь. Таких проемов вообще в принципе нету. У протосов очень жесткая оборона. Тут, короче, либо масс-воздух мне поможет, либо масс-пехота, ну, так ее назовем, здесь пробежать. Давайте я попробую это сделать. В принципе, улучшений уже очень много сделано. Уже войска будут крайне неплохо сражаться. Если что, закопаемся, в принципе. Ну, нет, у них, кстати, антивоздуха достаточно много, да. Сразу видим драгунов. Это говорит о том, что воздух у них достаточно много. Нет, таким макаром у нас ничего интересного не получится. Тут надо еще и королев не посоздавать. Да -мо, отстаньте уже от моего муталиска. Комбинировать придется армию. Королевы плюс муталистки, потому что мы сможем так драгунов убивать. Плюс к тому же, да. Да, да, да. Так что я, наверное, по-любому отменяю вот это счет то, что начал улучшение делать. Надо еще один шпиль поставить. Так, шпиль дополнительный. Для улучшения дальнейшего. Ну, чтобы сразу два улучшения одновременно делать. Так, создадим давайте несколько королев. Три штуки будет вполне достаточно. Так, пока что моя мута отдыхает. В чем суть этой, как сказать, тактики? Конечно же, закидывать драгунов с помощью паразитов, пускай они будут умирать, и мы будем добивать опустошителей. То есть, вот такая незамысловатая тактика я уже применял неоднократно. Тут, конечно, есть ультралиски, но, боже мой, вот эти вот... Опустошители, это просто имба. Это просто имба. Вот, опустошители надо убивать сверху. Потому что снизу какого-то прям положительного эффекта не получится большого. Скорее, я потеряю очень много войск. Но это мое предположение лично, да, заметьте. Я как бы не говорю, что типа это прям супер тактика, там не знаю, эталон. Потому что, конечно, из меня тактик в StarCraft как и из говна-конфетка, да, скажем прямо... Не очень я а тактик большой здесь в игре. Кстати, зря второй все-таки шпиль ставлю. У меня не хватит просто банально виспены для того, чтобы использовать второй шпиль. Надо очень много виспены. Давайте, может быть, сюда рабочего одного переведу. Пока можно понанимать каких-нибудь собачек, например. Потому что, ну а что, они не требуют виспены. А кристаллов у меня дофигища. Так, ага, еще раз улучшаем. Пока что за симбилантов еще немножко остается. Ну как здесь прорваться, если здесь опустошитель, я не знаю. Я пошлю одного зерлинга, он просто как самоубийца сдохнет и все. Он сейчас еще од одну это сделает. Бомбочку еще убьет одного зерлинга. Ну вот видите, да. Видите, что получается, если послать одних зерлингов. Либо тут надо микроконтролинг прям жесткий, чтобы расконтролить этих опустошителей. Либо я не знаю, что еще здесь меня спасет. Только антивоздух. Т только воздух, точнее. Антивоздух мне не нужен. Так, но ну можно было бы сделать даже немножко по-другому. Так, пока пускай они там резвятся. Я еще понанимаю буталисков. Такс. Да, ну, они всякую фигню снесли, так что это не важно. Можно было бы еще парочку понаставить. Так, муты уже очень много. Прекрасно. Давайте еще больше. Так, да, еще рабочих. за пасу королев прибавим. Ну и можно было бы сейчас атаковать уже. Просто навязать небольшой бой противнику. вам больше вес пены будет сейчас мы прорвемся ну, уже по сути прорвались так там у них опустошители, я еще смотрю есть так ты иди отдыхай королева мать вот эти две королевы сюда подведем Так, вы, ребятишки, идите, добывайте дальше мне. Я дальше территорию. Будем надеяться, здесь есть добыча кристаллов. А, ну, мне вообще не кристалл, конечно, надо. Мне больше виспена. Вот есть виспенчик. Отлично. Так, вся мота сюда перемещайся. Туда два рабочих я пошлю. Один у меня будет инкубатор делать. И другой, давай-ка мне виспенового гейзера свой. Отлично. Королева сюда, хотя они еще, к сожалению, не могут мне помочь. Давайте дальше, что такое -то, тогда муты? Так, отлично. Так, ну тут у них весь казарм все-таки выходит. Драгуны новые. Так что нагреть сильно не буду. Сейчас я подведу своих королев любимых. Отлично. Дальше выкашиваем их. Так, нет, добывайте больше мне Виспена. Отлично. <как> Раз плюнуть, как говорится. Я даже, по-моему, не потерял ни одного муталиска за все это время. Все, идите добывать кристалл основные остальные точнее так надзиратели сейчас вам будут надзиратели еще больше надзирателей Так, нет, нет, <смех> не надо моего муталиска атаковать, я перепутал немного. Так, ну что, давайте атаковать теперь вот эту вот э, линию обороны, так называемую. Отлично, еще больше королев, еще больше муталисков, ну, вот тут я потерял муталиску, очень жаль. Так, да, про улучшение я забыл совсем, надо улей улучшить, давайте-ка улучшаем улей. Отличненько. Давайте-ка сюда. Королев уже целая куча у меня. Так что их можно разменивать вообще не боясь ничего. Тут пока что у меня готовых к атаке не так уж и много. Смотри, сукин сын убежал. А, тут у нас, кстати, есть еще одни протасы, желтые. Есть синие, а есть желтые. Опа, опа, опа, па. Вот это мне уже не нравится. Архонт это очень больно бьет. Ой-ой-ой, отходим. Так, если там у них, я смотрю, очень много антивоздуха, тут надо королев побольше. Сюда сейчас подойдем. Я что, я думаю, что атакуем, давайте-ка прям сразу в ихние, в ихнюю кучу войск. Бояться я особо не буду. Потому что все равно ничего бояться. У меня уже столько много этих муталистков, что просто жесть. Так... Ой, ой, ой, ой, у них там есть авианосцы, я смотрю. Хорошо подготовились, ребятишки. Так, отходим пока. Авианосец нам уничтожить не получится. Все-таки, извините, у него запас прочности очень велик. Надо привлечь муталисков на помощь. Что-то он, видимо, решил атаковать, что ли. Нет, он отошел. Так что не зря я решил дальше улучшать моих муталисков, потому что, судя по всему, без улучшения им будет слишком тяжело пройти дальше. Тут либо надо привлекать войска сухопутные, но там у них есть опять-таки эти долбанные опустошители, так называемые. Да, опустошители у них дофигища, так что... Обычная стандартная тактика не получится у меня выиграть. Я не знаю, как еще по-другому контролить опустошителей. Может быть, кто-то знает среди моих подписчиков лучшую тактику, но я, к сожалению, не обладаю подобными знаниями. Так, ну все, последнее улучшение по защите, и все уже просто максимально крутые у меня будут Муталиски. Ну, по идее, можно с упсушителями по-другому воевать. Это посылать по одному зерлингу, чтобы они отвлекались на зерлингов, и атаковать уже какими-нибудь гидролистскими, да, грубо говоря, или ультролистскими. Потому что ультралискам они тоже наносят очень жесткий урон. С этим уроном приходится как-то считаться. Ну, давайте создам я пещеру ультралисков. Но, честно говоря, я думаю, это не сильно будет хорошая тактика. Но я уже все равно очень далеко прошел, поэтому можно, в принципе, развивать, улучшать и тратить ресурсы по любому поводу. Меня уже просто по-любому они откинут оттуда. Я тут уже укрепился очень жестко. Так, единственное, ультралисков надо. Ой, Муталисков сюда надо перевести. Они наверняка будут атаковать, если то двинуться сухопутными войсками. Так, королевы почти уже все подзарядились. Хорошо. Хотел глянуть, глянуть улучшения. Да, последнее улучшение у меня появилось на атаку. На защиту еще не все. Так, войска атакованы, отходим. Так, убейте его нахрен. ай яй яй яй яй Батончики подлетели. ультралисков угу. и спинечка недостаточно уже блин ну нифигасе он живучий, ем и сколько я буду тратить своих муталисков чтобы его уничтожить все слава богу он сдох так давайте-ка тараканчики в атаку идите ну, они конечно немного навоюет потому что их уже очень мало просто на все так Шпиль величия, что он дает, я уже не помню, к сожалению. по новое какое-то здание даст мне построить. Так, ну, конечно, жестко мы разменялись, я у него, по сути, ничего особо-то и не забрал, он у меня уже забрал дофига войск. Так, тут у нас есть возможность найма Стража. Мне вот интересно, что этот Страж делает. Потому что я, к сожалению, вообще не помню, что он делал в игре. Ну, когда я давно в него, э, играл в StarCraft, я очень смутно помню. Или вообще, точнее, не помню, что он делал в игре. Ну, судя по всему, он просто стреляет. По сути, то же самое дело, что Муталиск, ну, по-моему, просто не может атаковать воздушной цели, если не ошибаюсь. сейчас мы это узнаем. Так. Давайте посмотрим, насколько он хорошо справится с фотонной пушкой. А, фотонная пушка даже не достает до него. Вот это прикол. Это, конечно, очень мощно. Тогда можно было бы немножко реорганизовать армию. Хотя фиг его знает, стоит ли это делать. Мне, в принципе, удовлетворяет то, что я сейчас имею, то есть муталиски, которые выносят противников. Получается, я тремя стражами разменялся на двух драгунов. Вполне неплохой размен, потому что муталиски бы, конечно, жестко бы подохли. А стражи выстояли очень даже неплохо. Дома нашел диск, которому уже 10 лет Старкрафтом. <смех> Жестко. У меня, к сожалению, диска не было в свое время. По-моему, я вообще StarCraft первый... Ну, я в него играл в детстве, но я в него играл, по-моему, по локалке, если не ошибаюсь. По-моему, я по локалке скачивал эту игру. Это было в году, так, наверное, 2006 или еще даже раньше. Где-то вот такой вот год был. Я в него играл по локалке в StarCraft. Причем я очень жестко в него играл. То есть именно, имею в виду, очень много в него играл. Не, конечно же, я не отличался особым скиллом в игру в эту. Тем более, что э, я в эту игру играл совершенно непрофессионально. И играл я среди друзей. Так что мне кажется, это логично вполне. Да, Архонт, я смотрю, просто жестко на убивает Стражей. Да он вообще все воздушные цели очень жестко убивает. Давайте это признаем. Так, чувства у меня уже не осталось, да, ни одной королевы, которая могла бы мне помочь. Так, может было бы превратить в стражей их. Резкая разница в, строж... в сражениях с ботом в своей игре. В первом он слабенький, можно на расслабоне г... разгромить. В Блудваре он жесткий, ранний раш не заставляет ждать. Да, я согласен, есть такая фигня. Сам, конечно же, в детстве часто играл с ботом, потому что не всегда, конечно же, получалось играть с друзьями. В принципе, это, я думаю, понятно. Да ⁇ -мо ⁇ нифига вас там. Спамит он жестко своими драгунами, надо признать. Так что надо бы, наверное, создавать мне побольше королев, дабы они пресекали подобные выходы его войск. Так, тут я смотрю, еще газок есть у меня. Почему бы мне им не воспользоваться? Еще газок, наверное, еще кристаллы, да? Да, еще кристаллы, боже мой. Тут столько залежей всяких ресурсов, что я даже не знаю. Я, честно говоря, стесняюсь их использовать. Что-то уж прям сильно много. Так, ну что? Опа. Вот это мне не нравится. Так, еще эти стражи очень медленно передвигаются. Это их особенность такая. Так, давайте дальше в атаку идти. Потихонечку. Или совсем не потихонечку. <связывая> как получится. Так, тут на меня напали. Блин, меня нечем контролить, смотрите-ка. Какая ситуация. Стражи не могут атаковать воздушные цели. ё -моё. А это печаль, беда. <связывая> Отходим. Отходим, отходим. Так, пока что давайте-ка дальше королевами будем атаковать. Да, наверное, желтый даже не будет меня атаковать, я так думаю. Тогда надо комбинировать. Все-таки муталисков тоже создавать. Тут приходится, получается, платить мне за то, что имеется очень мощный воздушный отряд, который бьет по земле. Он не может бить как по воздуху, так в том числе. Он, кстати, очень медленно передвигается. Такие вот минусы сделаны взамен его большим преимуществом так ну мне кристалл особо не надо хотя давайте будем добывать тут тем более видите какая фигня уже по все переправляем просто этих рабочих сюда такс немного снова бустану я экономику Давайте-ка добывайте больше кристаллов. Так, можно здесь было бы тоже создать, хотя я даже не знаю, надо ли. Ну, в принципе, можно было бы. Ну, давайте дальше атаковать нашими стражами. Плюс сюда королев подведу, как обычно. Ох, сколько вас. Так, сюда муталисков. Отсюда тоже муту возьмем. Давайте дальше в атаку. Блин, потерял стражи еще одного. Ну, в принципе, экономика достаточно неплохо бустану, так что можно сюда подвести дополнительных муталисков. Уровень Китай. <связь> да, точно. Буст экономики. Уровень Китай. Ну, буст оказался вполне эффективным. Да. Я уже добрался до следующей линии обороны. Уже потому, что реально армия практически неубиваемая. Ну, при том составе, который есть у противника, она реально неубиваемая. Был бы у него побольше воздух, он бы против меня бы довольно хорошо бы оборонялся и даже убивал бы мои войска. Но пока у него один, одна земля, несколько всего лишь там авианосцев, там парочку самолетов, ну я забыл как называется, звездолетов этих. И все. Вся его армия на этом и основывается. Все эту базу мы подчистили полностью. Давайте-ка двигаемся дальше. Так, можно было парочку королев создать, плюс еще рабочих добывайте дальше. Да, кстати, надо бы занять ту базу, которую мы очистили. Тут все-таки имеются еще очень большие залежи как кристаллов, так и виспена. Опа, меня тут, да. Подловили очень хорошо, но тут правда стазис, я так понимаю, этот стазис не дает возможности ранить мои войска, при этом они не могут двигаться. Это очень интересная способность. Так, ну мне надо, кстати, <coughs> надзиратели сюда, потому что я тут смотрю, вылетают наблюдатели, которые палят мои войска, но я не хотел, чтобы меня кто-то подсматривал за мной. Назовем это так. Так, давайте все вы вместе идите сюда. Ага, вот его наблюдатели они появились, точнее они стали замеченными, так-то они появились давно уже там. Так, что-то ему не смогли поставить базу, это походу потому что там много было рабочих в тот момент. Тут же они не расходятся, когда вы пытаетесь поставить что-нибудь. Они стоят на месте и поэтому мешают появлению вашей новой постройки. Так, моталиски давайте сюда. Уничтожьте этих наблюдателей. Собираем королев, собираем стражей. Там у них был авианосец, я помню. Так что авианосец нужно будет чем-то посильнее атаковать. Надо создать парочку еще муталистов, этого будет достаточно, наверное. Так, ну что, полетели, давайте замес устроим. Так, ага, подлетели их не звездолеты. отлично Стражи просто уничтожают здание в ноль. Ну что, мы практически у цели. Вот этот кайдариновый кристалл, который нам нужен. Ну а тут все уже, похоже, пустая база. Да, база пустая. Мы ее очистили. надзиратель уже недостаточно еще давайте надзиратели еще больше Отличненько. Ну давайте здесь атаковать тогда, раз что? Отходить далеко от кассы. что тут у них есть интересного. Ну а я по воде ходила. Так. Угу. Всех убили отлично так там у них опустошитель я думаю стражами тут прорвемся плюс еще подключу сюда муту ай-яй-яй-яй штормы ну, ладно шторм штормы оказались не сильно эффективными Так, слушайте, у них там есть специальная фигня, которая делает невидимые войска. Так, ну вроде справились. Правда, тут на меня напали все-таки. Причем, да, напали опустошителями. Ой-ой-ой. Блин, все мне нечем больше оборонять здесь войска. Атакуйте их Ну давайте посмотрим как будут атаковать мои зерги Сухопутные Ну вот это да Оказалось вполне эффективно, Потому что они разбежались в разные стороны Что-то они прям обнаглели, нифига не нападают. Так, отлетайте давайте-ка надзиратели, не хотел бы я вас потерять. Уходить. Чу я, что мы не сможем пробиться здесь пока. Надо дополнительные войска. такое наблюдать ну подобному сценарию был не готов так пишешь что тихий звук я не знал об этом. Сейчас я послушаю. А, окей, звука вообще нету. Сейчас я приду. Звука вообще нету, и при этом никто, конечно же, это не писал. Обожаю. Когда никто ничего не пишет, когда есть проблемы. Такс Ну да, как я и думал, звука нету просто и никто об этом не писал до этого момента. То есть уже прошел час. Ладно, я перезапущу трансляцию, потому что видео. интересно трансляция появилась нет напишите ли что-нибудь в чате я пока посмотрю в чем тут может быть проблема ну-ка сейчас, сейчас слышно звук Пишите, пожалуйста. Есть звук, но он что-то довольно тихий Хотя это связано с тем, что Просто ничего не происходит на экране Сейчас давайте-ка посмотрим Если я <coughs> начну играть Начнется тут какая-нибудь драчка Или что-нибудь еще Напишите как со звуком звук норм ну отлично все тогда так оставим так пока что тут посоздают стражей восстановлю свою армию так -с. тут давайте идите добывать кристаллами ну, я думаю, пока остановимся на том, что есть. Ну, в смысле, имею в виду по ресурсам. А так продолжим нападение. Королев, я думаю, больше не надо делать. Этого вполне достаточно будет. Вот стражи надо бы побольше. И муталисков тоже побольше. ребята давайте-ка больше армии больше армии ну и все давайте дальше в атаку вновь продолжим стол место где мы закончили неплохо они так контратаковали да они только лишь из-за этого отсрочили свое поражение <coughs> так надо сюда еще инвиз мне точнее не инвиз, а наоборот надзиратель который бы палил все это дело все это хозяйство Так, что это за стазисные ловушки? Я не пойму, это ловушка или кто-то это кидает специально. Потому что если так будет продолжаться дальше, я чувствую, я снова потеряю все войска. Потому что подобный выпад он наносит очень большой урон. Когда я не могу отразить потом атаку воздушных войск. Давайте все сюда. Ага, они снова начали добычу. А -а -а. Слушайте, как больно. Вот, понятно. Вот эта хрень летает. Она вот как раз и делает вот эти вот ловушки. Нет, я же заочно учусь. Поэтому... Поэтому никуда я не езжу. Так, отлично. Тут сейчас снесли. Правда, тут у меня все войска, блин, побиты теперь в конец. Убили оверлорда, да? А, нет, вот он. Продолжаем. Веселье. Да, вновь он взял, заморозил мои войска. <coughs> Арбитр, блин. Или арбитра продолжаем выкашивать их в базу еще одна база. Вторая сторона пошла. Давайте-ка летим дальше. Добиваем все, что у них есть. Забиндить юнитов, ну, я не знаю. У меня просто все цифры заняты, почти, почти что, уже инкубаторами. Можно, конечно, разбиндить, по-моему, но... А, прикол в том, что, к сожалению, я не знаю, как разбиндить. Как-то я на это даже не смотрел особо, потому что меня, в принципе, устраивает то, что и так имею я. Ладно, пошлим, давайте-ка, рабочего к Айдариновому... Опа. Так, я думаю, что это сейчас они атаковать, что ли, собрались? К Кайдариновому этому кристаллу. Я думаю, тут... Ну, хотя тут, наверное, оборона все равно какая-то есть вокруг кристалла. Не думаю, что они уж прям так оставили его в пустую вообще. Типа, атакуйте, как хотите. Сейчас поглядим. Хотя нет, кстати, никого нету здесь рядышком. Так что посылаю сюда раба. Пускай он... Захватывать этот кристалл. Потому что все равно мы полностью уничтожили армию противника. Скоро кристалл будет у нас. Серьезно? Интересно, кто на нас будет нападать теперь? Ладно, 10 минут у меня есть времени, ребят, можете что-нибудь написать в чате, я поотвечаю на вопросы, если у вас есть. Да, кстати, насчет подкаста, блин, к сожалению, времени у меня не было особого. Все время какие-то есть дела. Так что пока с подкастом я даже не знаю, когда он будет. Хотелось бы завтра его записать, но посмотрим. Если получится, я бы хотел. Просто там подкаст необычный немножко. Не просто я там скажу пару слов, типа. Там все отлично, там или все плохо, и все, и до свидания. Нет. Там такого не будет. Я думаю, что подкаст на 30 минут где-то будет. Я так, по крайней мере, рассчитывал. Я хотел очень много тем обсудить. Плюс там со всякими ставками хотел, да, немножко его еще и динамично сделать. Не просто там список тем и, и все тут. Нет, с какими-то определенными вещами там, с динамикой определенной. Потому что за то время, пока я не делал подкасты, очень много появилось тем для обсуждения, которые я не могу обсудить просто на видео. Потому что видео определенные, вот, например, сейчас по StarCrafту будет смотреть очень мало людей. А по Muntain например, много людей. Но при этом тоже не все. Вот как же будут смотреть всех желающих, которым интересна судьба канала. Такие вот дела. Ну что я могу насчет этой миссии сказать? На самом деле она очень изи. Вообще изичка при изичка. Потому что как только я здесь заметил дофига драгунов и фотонки, я сразу понял свою тактику. Это просто сплошная мута и сплошные королевы. Тут ну, другого не дано. Потому что опустошители это конечно имба. Это Я не знаю как с ними бороться по другому, кроме как воздухом. Что, кстати, забавно, у меня ЭПМ получается тройка всего лишь. Даже если я сейчас буду нажимать дофига кнопок. А, ну нет, кстати, если нажимаю дофига кнопок, у меня ЭПМ, кстати, сразу растет. Но это так пред... Пред... предполагаю ЭПМ в... в минуту, наверное. Хотя нет, это даже не в минуту, а как-то в секунду, хотя. Нет, наверное, не знаю. <звук> не реально ребят вот те кто пришли когда-то смотреть тут увар на канале ну Честно, я могу сказать, что StarCraft это на голову выше, чем Total War. То есть в плане стратегии, тактики и прочего. Конечно, это понятно, разные игры совершенно, вообще они отличаются и по жанру, и по типу игры, но как игра тактического, стратегического характера, StarCraft это просто высшая, как сказать, лига <съех> среди таких игр. Потому что тут столько вариантов развития событий, можно столько тактик придумать. Тут все так отшлифовано разработчиками, чтобы вот прям, ну, каждая тактика, она была сбалансирована, чтобы не было такого прям жесткого доминейшна э, над игроком противника. То есть противник может в любом случае подобрать такую тактику, такой ключ, который сможет тактику своего соперника разрушить. Какая бы она была не идеальная, сколько бы не было там, не знаю, преимущества, противник все равно может такую тактику придумать, которая даст ему э, победу. Плюс, конечно, везение, но везение это на самом деле такой факт, фактор, который э, в любой игре присутствует, что кто-то уварит, что там, не знаю, ну, я и говорю именно про стратегии, что там в какой-нибудь Европе универсалис тоже, Удача — это играет свою роль. Ну, в общем, я выразил свою мысль по поводу Старкрафта. Надеюсь, вы меня поняли. Ну, кстати, я думаю, это не последняя миссия. К сожалению, придется, значит, отложить финал. Потому что все-таки уже целый час мы играем. Ну да, если бы я знал про то, что тут вот кристалл надо просто встать на маяк и ждать 10 минут, я, конечно, бы, наверное, <coughs> гораздо раньше это бы сделал, даже не атаковал бы вот эти вот окраины, или атаковал бы уже, когда защита тут была бы великолепная. Ну вот видите, какая, какая фигня. Я не знал об этом. Так что, одна минута, 25 секунд, ждем. даже от одного прохождения очень надоедает. Ну, не знаю. Ну хотя да, в смысле, если проходишь одну компанию, обычно лучше играть короткую. По крайней мере для меня я глобальную прохожу очень долго, потому что перерывы громадные Я не могу играть постоянно эту глобальную компанию, потому что очень скучные, очень скучная компания выходит. А короткая, в принципе, ты не успеешь как бы сильно устать, при этом уже конец будет. Старики дина, динамика смен тактик. Да, тактик дофигища. И каждая тактика, может найти контртактику. Доставьте к маяку, боже мой. Так, подожди, к чему? К, к маяку? А, вот, имеется в виду к этой цели, да, маяк? Да, непонятно, зачем, правда, это нужно. Неужели, если бы я уже добыл бы кристалл, вокруг меня бы противник постоянно нападал бы. Вы что, серьезно? Я бы к этому моменту уже бы уничтожил все вокруг базы. И рабочему бы ничего не угрожало бы. Какой позор. Слава богам. Это закончено. Ожидание.